И, ну, то есть мы это сделали, вот у, у нас регламент начала работы с профилем Facebook, с бизнес-менеджером, он вот такой, просто потому что а, мы же, когда берем проект, нам за него платят деньги, и мы не можем, ну, то есть мы, мы не, вернее, если бы мы были плохими ребятами, да, то есть мы бы сказали, у вас что-то там не так, это вы виноваты, давайте восстанавливайте, деньги как бы заплатили, хорошо, но мы свою работу сделали, Смотрите сами, разбирайте сами. Вот. Но мы же прекрасно понимаем, что заказчик, он вообще не следующий в этих делах, и скорее всего, ну, то есть это обернется негативом со всех сторон, да, проект не, будем, не будет закончен, и 100% ну, то есть заказчик не только, да, даже если все работало месяц, и потом оно обнулилось, то ну, то есть, э, аргументы то, что у вас что-то было не так, и мы за это не в ответе, как бы, это очень плохой аргумент. Поэтому мы сначала все делаем э, для того, чтобы потом не переделывать. Вот. То есть, долго запрягаем, в случае с Фейсбуком это очень актуально, то есть, все изучаем, все смотрим, потом уже начинаем делать и спокойно достигаем результата. То есть, Таким подходом мы страхуем и себя, и заказчика, и свое время, и деньги заказчика, и свои деньги. То есть вот такая многосторонняя штука. Это у нас выработалось уже после нескольких лет работы, когда мы уже э, замучились тоже э, некоторыми моментами. То есть, ну, ключик набили, как это везде. Так. Да, да, да. То есть... То есть, пришли несколько блокировок, в которых нам пришлось все переделать, и после этого был создан регламент. Вот. Так, что касается блокировок в бизнес-менеджере.